Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение. С вами Рей, мы продолжаем играть в Stick War Legacy У нас две новые миссии И попробуем их сегодня пройти А это у нас 273 и 274 Ну-ка, уничтожить статую врага Ну, пойдем сразу на невозможный Так, 10, 10 очков нам сразу дают Сразу же, в первую очередь, я улучшаю нашего Мишника и потом, наверное, все-таки надо улучшать нам Нашего добытчика. Ну что, посмотрим Типа, я готов Значит, уничтожить статую врага, да Сразу же Ага Так, нам дали доп-меч Ну, не доп-меч, а силу на атаку именно мечником И там уже, я смотрю Бежит на меня капитон Капитоны хорошо тут у него усиленные, да? Это те непростые какие-то там шмурдюки. Ладно. Надеюсь, мои мечники дадут достойный отпор. Можно, в принципе, ребят сейчас проверить даже. Просто ненароком сбегать. М -м -м, лучника позвал. Просто глянем. О, блин, вот это плохо, ребят Ну, это если мы так с одним будем разбираться, то... Пум -пум -пум. Давай, лучник этого Естественно, естественно, этих... Кто там бомбит, я не пойму Давай, давай, добытчиков этих всех Все, отступаем В спину нам Прилетает Черт подери, подбили одного <тапрошу> Так, он возвращает их, да? А мы с собой тоже возвращаемся Интересно, у них такие корзины Так, они отступают И мы отступаем Я не дам им здесь Прокачаться Я буду им тоже тут мозг выносить сейчас Да, так и буду, пускай Чтобы не было у них там э, притока голды А мы в этот момент, тобой наоборот, будем Очень даже комфортно себя чувствовать То есть я сделаю армию, а потом Соответственно нападу на них и попробую разбомбить Круто же, круто я даже еще сделаю, наверное, двух роботек нам. Чтобы побольше золотишка шло. Побольше, поинтенсивнее. Так, тоже отступаем. Так и будем туда-сюда. Че там прилетела стрела. Так и будем туда-сюда ходить. Такс. Ммм. Стрелять интересно не попал там по пяточкам ребята щекотнул так скажем но не пробил а зачем нам интересно дали вот сейчас было прям замечательно ребята троих достал троих этих добытчиков я ему ну да мы потеряли наверное нет не потеряли Опа, опа, опа. А куда это ты выбежал? У! Вообще шикарно. По-моему, я ему всех добытчиков уничтожил. Если я, я чего-то не путаю. У него только лучник остался. Зашуганный. Естественно, я его сейчас уничтожу. Вот и все, и больше у него никого не осталось. Потихоньку, потихоньку, но мы размобили. Так, друзья, ну что, я думаю, 50 из 50, и можно, в принципе, бежать, уничтожать статую врага. Добытчиков больше не будет, соответственно, у него финансов не должно быть. Соответственно, и никого он сейчас вызывать не будет. Но не забывайте, что когда мы уничтожаем базу, там идет вторая волна. Вторая волна, он призывает... Типа подкрепление. Ну что, пойдем? Опа! Откуда он взялся? Откуда взялся? У неё... Он, наверное, накопил, да? Статуя, когда стоит, ребята, она потихоньку дает по 20 голды. То есть, накапливает. Ладно, я буду статую уничтожать уже. Это все, что он призвал? Ты серьезно? Господи, насмешил ты меня. Вообще, ребят, на изи разобрали. Тут, ну, по-другому не скажешь. Так, ну, здесь у нас идеальная победа. И я хочу забрать наш сундук. Где он у меня? Я все надеюсь, надеюсь, друзья мои. На хорошую награду, но что-то мне подсказывает. Как всегда, фуфляндию какую-нибудь дадут. Угу. Ну, о чем я и говорил Ничего хорошего мне здесь не дали Так, ну что, у нас еще одна миссия Последняя осталась Сейчас, наверное, будет что-нибудь на защиту, наверное, да? Дожить до заката угу. Опять же дают 10 баллов 10 баллов, ну что, я готов Тут самый вопрос, ребята, от кого мы будем защищаться? От зомби или от обычных стикманов? Пока тишина, пока никого нету. Ну и солнце еще высоко. Ждем. Должны с минуты на минуту пойти. Не нравится мне эта затишье вот это вот. Я не знаю, просто кого вы мне готовить. Ага, все. <coughs> Я понял. Мечники-травники, трав да? Ну, у них травяная броня. И они решили на меня тут покуситься. Смертнички, одним словом. Само собой, первая волна будет самая легкая, потом будет пожестче, потом еще жестче, и вот так вот возрастающей у них. Обычно так все идет Я вот думаю, стоит ли мне лучников брать Или не стоит Лучники не прокачаны опять же, ребят Если брать, они будут не прокачанными Но он пока выпускает одних мечников Хорошо ли это или плохо Но мы уже встали на изготовку Порубили их на колбасу Можно было бы, кстати, заказать одного мага Да, пускай он пока будет слабеньким Но он может этих приспешников делать А при... приспешники это как пышное мясо Их можно вперед отправлять То есть они свою самую первую атаку тратят на приспешников Ну а дальше уже мои, как говорится, вступает в бой Так, сколько тут уже? Пять, пять мечников мы стоим, мы не двигаемся пока Мы не спешим Порубили их Ждем следующих голодранцев Так, ну что, у нас сейчас выйдет маг Где он там? Уби-маг, вот он И вот он начинает делать своих мелких приспешников Ага Значит все-таки придется нам Фига себе А что таких здоровых-то он вызывает Так, он решил меня доколупать, да, своими этими Но тут надо, ребята, в атаку уйти. Где лучники мои? Все, заколбасили Так Два мага Давай-давай-давай-давай-давай бом Бомби там Порвали Одного нашего потеряли все-таки мы Он что, решил на магах отыграться, что ли? Я не пойму. Угу. Даже не шелохнусь, пускай сами подбегает. По идее, лучники должны издалека его, значит, расстреливать. О, какой... Это, это, это разве Урон. Нет, от лучников толку здесь никакого нету. Это, это не урон, это смех на палке, ребят Пойду-ка я, наверное, сюда поближе Встану к ним А будут просто здесь контролировать Вот эту вот точку и все Да-да-да-да-да Все именно для этих целей было сделано во-первых, они не успевают вызвать <coughs> сильные подкрепления, эти маги. Но тут, наверное, еще будет великан, мне почему-то кажется. Пока старый доползет. Но одного все-таки, двоих даже у меня уничтожили. Не? Должно быть в конце какое-то супер нападение, наверное, на меня. Вот Вообще не даем им шанса Смотри, а что они отступили-то? Давай-давай-давай-давай-давай Колбасим, блин, он слишком далеко, даже стоит, мы не можем до него дотянуться Вот и все Друзья, ну это вообще легкотня Вот серьезно тебе говорю И это уровень «Невозможно» называется да. Ну что, ребята, прошли мы эту миссию, обе причем, и никаких проблем не было. Так что проходите на невозможном, и все будет окей. А я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.